Добрый день, друзья! Сегодня сразу хотел бы сказать, что обычно такие видео делают каналы с отличными аудиториями, Да ну нахуй! Миллионники, Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. И так далее. Я не мог промолчать, так как вчера была презентация Galaxy S20, S20+, и S20 Ultra, или как там еще. С одной стороны, да, они показали революцию в плане камеры. Но это не точно. Но, будем объективны, что не было эффекта разрыва шаблона. Весь этот дизайн и весь функционал, который есть, мы уже знали за полгода до этого. То есть были всякие рендеры, такие сливы и так далее. И мне стало интересно, почему такая огромная компания с многомиллионным оборотом не может держать свою тайну. Если мы, например, возьмем игровую индустрию, то там игры делятся по 5-6-7 лет. То же самое GTA Rockstar. Он длится 7 лет, и до сих пор нет ни одной ясности, как будет игра, какая графика, какая карта, локация, ничего абсолютно неизвестного, кроме какой-то музыки. И это тоже пока не определенно. А данные рендеры уже были все опубликованы, все уже знали, что как будет. Надо кто смотрит на презентацию UX-20, iPhone, ничего другого телефона, больше нет такого разрыва шаблона, что «Вау, вот это неожиданность». Нет, мы уже все знаем, и это само само само, очень скучно, и постепенно это убивает презентацию. Нет, не будет такого эффекта, что ты с ожиданием смотрел и что будет, что будет, что покажут. По-моему, такого не должно быть. Да, сейчас многие написали, что ты можешь не смотреть, там рендеры и так далее, сливы. Но от них не уйти. Везде, кто не кликает в технообзоры, везде говорят про это. Даже если возьмем тот же самый PlayStation от Sony, который в седьмой год готовят, до сих пор нет никакой информации, когда выйдет, какой-нибудь будет дизайн, даже не знаем, когда будет презентация. До такой степени она конфиденциальна, что мы не знаем даже презентацию, даты абсолютно. Вот что такое конфиденциальность. А не то, что у Samsung, которые они за полгода делают дизайн и здесь функционал, и не могут его держать еще 3-4 месяца, это полный бред. Я не знаю, как вообще они нанимают работников, и почему нету конфиденциальность. У меня есть только два вывода, то есть один из этих, это сам Samsung сливает сливы, чтобы было больше интереса, и могли точно копить деньги и ждать данный телефон. Или второе, я крайне в этом уверен, что Samsung тупые и не могут нормально Держат конфиденциальность и секреты своей компании. Это очень печально. Те, кто смотрит, тоже пишите свое мнение, ребят. Что вы думаете? А с вами был Мерси. Всем до новых встреч, ребят.